День добрый. Посмотрите, какой курс. Позавчера вообще был 81. Видите, как падают рубль? Да, да, да. Не хотите в Украину обратно? Несмотря на, на, на курс, все равно в Украину мы не вернемся. А почему? Там же так гарно, бульо, Там же ж даст клычуть назад, взад клычуть Порошенки и у нас здесь спокойно и хорошо, в Украину мы не хотим. Спасибо. Как вас зовут? Екатерина. Катенька, спасибо. Девушка, а девушка, можно вас спросить, а? У меня зовут Сергей Рулев для политнавигатора. Курс большой Севастополь крымчане Не запросятся ли обратно в Ридну ныньку Украину? Нет. Да Нам шо? здесь хорошо. Подождите, ну рубль так падает, доллар такой большой. Нам прекрасно. Не хотите зарпл... в Европу? Нет. Спасибо, Мир. Удачи. О, девушка, а девушка Сергей Рулев для политнавигатора Смотрите, какой большой курс Не захотите ли в Украину, Ридну Неньку снова? Нет Спасибо, маленькая Молодой человек, Сергей Рулев для политнавигатора Смотрите, какой рубль большой, доллар когда Не хотите обратно в Украину? В Ридну Неньку, У Европу севастопольцы хотят? Вот вам ответ Севастопольцам Молодые люди идут Дедушки, девоньки Посмотрите, какой курс большой. Не хотите обратно в Украину? Нет. А вы, девоньки мои хорошие, не хотите, хочу, не хочу обратно. Спасибо. Это не монтаж. Я, это... в, ополч... Я в ополчении стоял. Когда Подождите, это не Мосфильм. Вы согласны? Да. Давайте повернемся с вами, что мы с вами на улице. Да. Напротив Простите. Севастополь, да? Да. Скажите людям, вот в моем присутствии, Скажите этим укропам что Они это? говорят, вот сейчас У них доллар там 81 рубль Вот узнаете оккупация тут в Крыму Какой оккупации у нас нету Мы к России отошли И будем с Россией постоянно как, Какие трудности не были Мы все равно будем с Россией Спасибо, как вас зовут? отец? Виктор, Виктор спасибо большое, счастье Девушка, это правда, что в Россию Россия выдержит а вы Курс такой а в Украину. Будете возвращаться. Смотрите, какой курс. А зачем? Спасибо. Удачи. Вот видите, какой курс. А люди говорят, все равно не вернемся.